привет всем в этом коротком видео я расскажу как оставлять комментарии в youtube инстаграме вконтакте и в фейсбуке у вас есть ссылка на канал вашего человека вы заходите смотрите видео вы просматриваете его до конца вникаете в чем суть этого видео и также надо сделать с постами То есть нужно смотреть не формально оставлять комментарии а именно из вашего комментария должно быть понятно что вы посмотрели видео прочитали пост Потому что формальные комментарии за комментарии не считаются в принципе. Их оставлять нет смысла. То есть нельзя писать отличное видео», «классно», «интересно снято». Надо писать что-то касательно самого видео. То есть либо критику какую-то можете конструктивную, либо можете похвалить, интересные моменты какие-то отметить. Опускаемся ниже. И здесь есть «оставить комментарий». Попробуем сейчас через другой браузер зайти. Потому что э, все может выглядеть по-другому. Если мы проматываем ниже, у нас вот здесь, кстати, на стрелочку, если нажать, можно описание посмотреть видео. Можно подписаться на канал, если вы еще не подписаны. Здесь лайки, дизлайки ставите тоже, если вы смотрите видео вместе с комментарием. Ставьте лайк, дизлайк. И снизу, вот здесь есть, э, у нас список рекомендованных видео. Мы здесь просто проматываем вниз на самого конца и здесь вот есть, видите, внизу комментарии. Нажимаем на комментарий и оставляем комментарий. Все просто. В Инстаграме вы зашли на страницу какого-то человека. Видите пост. Здесь вот есть лайк, ставите лайк и справа комментарий. Такой значок рядом с лайком. Пишите комментарий. Жмете опубликовать. Это в Инстаграме так отправляется. Сейчас покажу, как делать вконтакте на странице личной и в группе вы зашли в группу человека здесь пролистываете вниз, видите пост ставите лайк и ставите комментарий пишите сообщение, на вот этот самолетик отправляете если заходите на личную страницу к человеку то проматываете вниз здесь можете поставить лайк и можете поставить комментарий заходите предварительно на свою страницу в фейсбуке Вводите логин, пароль и переходите, например, в какую-то группу партнеров ваших. Заходите, смотрите внизу посты, нажмете «Нравится» — это лайк. И комментарий если нажимаете, пишите комментарий Перечитайте пост, вникните и напишите такой комментарий, чтобы было понятно, что вы пост этот прочитали. Здесь вот оставить комментарий», пишите какие-то слова и жмете «Опубликовать». Заходите кому-то на страницу. Опять проматываете вниз, видите лента, здесь есть у нас какой-то вот пост, читаете, его жмете «Нравится», нажимаете «Комментарий» и «Оставить комментарий». Если что-то непонятно, просто пересмотрите видео еще раз.